В общем, как и обещал, записываю видео вам про планку. Как я стою планку. Вот я встал, ну, ровно туловище. Четыре минуты я стою, не двигаясь. То есть четыре минуты у меня положение одно просто на локтях. Глаза закрыты, я могу передвигаться, качаться вперед-назад, если мне надо передвинуть свое тело, наблюдая, чтобы у меня не заваливалась поясница ни вниз, ни вверх, не топорщилась. вдох носом, выдох через расслабленный рот. Постоял на гвоздях 11 минут, 11 секунд. В общем, все вот эти статические упражнения, они именно делаются так, когда ты погружаешься в состояние наблюдателя. Ну и очень хорошо там планку стоять, если э, разговаривать по телефону, что-нибудь. То есть просто тупо стоять планку 11 минут не очень интересно. Можно стоять планку и делать еще гимнастику для глаз, так как 11 минут это так долго. Гимнастика для глаз. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Зигзаг такой рисуешь из левого угла, передвигаешься в правый угол. Вверх, вниз, вверх, вниз. Потом из угла в угол, левый угол, в верхний, правый угол, в нижний, левый угол, в верхний. Потом правый угол, в верхний, левый, нижний. Вот это упражнение. Чик-чик-чик-чик. Очень полезно. Для зрения очень полезно. И вот это я делаю. По 54 раза, допустим. Очень хорошо зигзаги делать, чтобы... Не концентрироваться Не прокачивать У нас же мышцы по глазу идут со всех сторон Чтобы разные мышцы задействовать Это мы задействуем наружные мышцы А есть еще внутренние Когда мы фокусируем зрение Ближе-дальше, ближе-дальше Когда ты берешь предмет Близко располагающийся И удаляешься через этот предмет дальше Через стекло удобно смотреть На стекле рисую штучку и смотришь на точку и за окно. И вот так вот делаешь. Наблюдая, чтобы поясница не заваливалась в этот же момент. Так, вверх-вниз. Вот уже 4 минуты у меня прошло Потом я перехожу на боковую планку Поднимаю левую, а правую руку вверх И правую ногу вверх И стою так 30 секунд Можно еще подвывернуть руку. То есть ее не так, кстати, а подвывернуть ее. Чик. 30 секунд простоял. Теперь 30 секунд восстанавливаюсь. Остаю снова. Можно кругловые движения поделать глазами. 4. Не стремитесь делать также потому что я планку отстаю уже несколько лет ну, это, ну как бы может быть так у вас не получится сразу но постепенно как обычно тренировки то есть меня не дергает уже Когда вращаешь глазами, тело раскачивается сложнее стоять. Снова отдыхаем. Вот, уже прошло 6 минут. Ну, 6,5 сейчас, скажем, минут. И перейдем в следующее. Следующее упражнение у меня поднимается по диагонали левая нога и правая рука. Вот так вот. Правая рука и левая нога. И 30 секунд. 7 минут, 7, 30 секунд отдыхаю, и поднимается у меня теперь левая рука и правая нога. Оу, завалился. О, щелкнул даже. Поясничка прощелкала. Хорошо. И стараемся таз подвывернуть. В этот момент. Чтобы он все-таки максимально был выправлен. Не завален в бок. А параллельно полу. 59-8 минут отдыхаем ну вот это вот самое сложное для меня было это диагональ вот, вот этот баланс выровнять желательно стоять вот так чтобы голова была тоже максимально продолжением позвоночника как будто за макушку тянут вперед. Сейчас достаю до 9 минут. И перейду на еще одно упражнение. Я буду поднимать одну из рук в бок. Сначала правую, а потом левую. Все 9 минут. Поднимается правая рука и тоже стараюсь подразвернуть таз, чтобы он у меня не вот так стоял боком, а прямо вот параллельно пол. Так сложнее стоять, чем просто 9,5 минут Решает под ногами Столик И теперь поднимаем левую руку У меня уже часы показывают 10 минут 10 минут я стою планку Сегодня будет планка 11 минут Потому что 11 минут были гвозди и 11 минут будет планка. И тоже разворачиваю таз, чтобы он не был боком. Все, 10 с половиной минут это я стою по 30 секунд определил для себя время комфортно что могу стоять по 30 секунд потом делаю отдых так сказать тело уже спокойно не трясется нету никаких конвульсий все, вот 11 минут, сейчас еще 11 секунд. И вот этого будет достаточно на сегодня. О, ну там. еще потянуться. О, вперед протянуться. Стойте планку, это очень классное упражнение. Но стойте планку правильно. И если у вас нету никаких противопоказаний к планке, вперед.